В общем, выбор прост. Или ты прав, или лев. Правым быть муторно. Правоту надо постоянно доказывать, отстаивать. И все равно, скорее всего, будет прав тот, кто сильнее. Или даже просто тот, кто зануднее. Причем второе даже, пожалуй, чаще. Ну, если же тебе удастся вдруг доказать все-таки свою правоту, допустим, даже своей же женщине, то ты все равно еще пожалеешь об этом. Потому что удовольствия правоты будет гораздо меньше затраченных сил. И скорее всего будет оно непродолжительным. Быть львом очень просто. Ты просто лев. Всегда лев, пока жив. Ты шерстяная зверюга, твои лапищи сильны, и ты никого не боишься, и просто радуешься жизни и своей силе. А если вдруг ты уже не жив, ну тогда тебе уже пофиг, лев ты или не лев, прав ты был или не прав, выбор за тобой. Но помни, что сила и свобода исключают любое накопительство. Чем у тебя больше чего угодно, тем тяжелее тебе прыгать. Если тебе нужен комфорт, заводи женщину и отдавай ей все. Все, что добудешь. Кроме своей свободы. Женщина копит то, что добывает и отдает ей мужчина и возвращает ему в виде комфорта каких-то других удовольствий и да она хочет лишить тебя силы это нормально она права просто ты не должен ей ее отдавать должен быть сильнее мужчина друг запомни права всегда женщина не потому, что она такая умная, а по двум другим причинам. Во-первых, не ошибается тот, кто ничего не делает. А во-вторых, все, что мы делаем, мы делаем в конечном счете ради женщин. Именно они окончательная приемка всех наших дел. Кого бы ты не победил, что бы ты не добыл, что бы ты не сделал. Даже в случае полного твоего успеха ты, может быть, сначала порадуешься своей крутизне. Но очень, очень скоро приходит вопрос. А все-таки? На... И вот на этот вопрос ты сам никогда не найдешь честного ответа. Для окончательного ответа на этот сложный вопрос... И необходима женщина. Отвечать на этот вопрос это ее работа. Если тебе надо быть правым, послушай женщину и сделай, как она скажет. Женщина всегда права. Но ты всегда лев. Это твоя обязанность оставаться львом. И это твоя свобода. Твоя сила всегда выбирать между быть правым и быть львом. Хау, Я все сказал. Если тебе нужны более подробные инструкции от понимающего человека, моя программа «Ты, Лев» к твоим услугам. И да пребудет с тобой сила.